обиднее всего простудиться во время пляжного сезона когда все отдыхают а мы тут лежим дома и температурой и никуда не выйти и или горло как это убрать быстро как это делаю я и как это делают мои товарищи которые ходят на гимнастику Они это все знают и они уже показали что это можно при начале простуды убрать ее в самые первые часы. И на следующий день быть снова в строю. Вот Что я делаю? Первое, это вода. Щелочная вода. Коралл я добавляю. И я добавляю редоксинс. Одну капсулу на бутылку воды. И пью теплую воду. Щелочная вода помогает вывести токсины быстро. Но важно еще убрать первое воспаление для этого есть коллоидное серебро одна капсула на 50 миллилитров вот столько воды набираю вот столько воды одну капсулу в теплой воде развел набрал рот держу потому что во рту уже начинает усваиваться. потом глотаю ну и для тех кто хочет понять как это работает смотрите что есть есть взвар это взвар тимяной солодки. Кто когда-то пил пертусин, помнит. Это помогает выводить слизь из организма. Есть экстракт пихты. Это насыщает кровь кислородом, дает ей энергию и помогает справиться с болезнью. Ну и такие вещи простые, как видите, никакой мистикой. Витамин С и э, чеснок. А теперь я покажу, mm -hmm. как, какой коктейль я делаю. Наливаем пол стаканчика воды, добавляем капсулу коллоидного серебра, добавляем кипятка, чтобы вода была теплой примерно 40-50 градусов. Добавляем чайную ложечку Си Energy, это экстракт пихты. Затем добавляем звар тимяной и солодки. Я лью на глаз, но обычно это столовая ложка. Теперь я добавлю оранж, это витамин С. Тут есть мерная ложечка, ее и насыпем в наш коктейль. Размешаем и можно пить. Итак, вода постоянно, 3-4 раза в день вот такой коктейль плюс чеснок помогает убрать первые симптомы и болезнь не успевает развиться. Повторяю, все это народное средство, ну сделано в более научной форме, но они используются веками и всегда решают проблему простуды, если ее решать. Ну или второй вариант, можно, конечно, полежать две недели с температурой и тоже встать. В любом случае выбор за вами, так что будьте здоровы.